А перед началом этого ролика я бы хотел вам порекомендовать проект DarkRP Pinkie Pie. Интересные ивенты, мероприятия, а также крутые рейды, перестрелки и всякие прочие нелегальные дела по типу битмайнеров, все на этом сервере. Не хочу вам рассказывать все то, чем будет интересен этот проект, так что зайдите и посмотрите сами, я уверен вам он понравится. Ссылка на группу сервера и опишников будет в описании. Mm. <laughs> всем привет еще в начале первого сезона этого шоу я понял то что оно не имеет абсолютно никакого смысла потому что малолетние дауны как были даунами так ими в принципе и остались нет есть конечно люди которые поменяли свое отношение к даркрп после моих видосов и стали хоть более менее соблюдать правила но в целом большинство восприняло эти видосики по типу ха артур ржет над даунами и сажает их в джайл за нарушение В начале второго сезона я бы хотел уже немножко поменять назначение этих видосиков и сделать их более-менее образовательными в плане изучения правил естественно дауны как были опять же так они и остаются просто теперь кроме как говорить то что вот это даун ребята я буду еще также вам рассказывать в чем заключается ошибка этого дауна чтобы вы на его примере поняли как правильно отыгрывать то или иное правило в dark rp Бля, боже ненавижу по три часа сидеть и рассказывать что из себя будет представлять новый выпуск короче сейчас сами все увидите оцените поставите лайк либо отпишите в комментариях то что вам не понравилось рванули Нет, не можешь. Если убьешь его в одиночку, то я тебе струну в жопу вставлю, Извиня, Понятно тебе, козел. Я понял, понял, все, уходи, понял. И больше ты на эту профу не станешь, если ты это сделаешь. А что это такое? Да почему нельзя? Я же мега-мамкин нагибатор, который должен убивать мэра по КД в соло. Нет. Это запрещено правилами любого сервера, ты не можешь будь ты хоть, не знаю, бомжом каким-нибудь с пулеметом, ты не можешь пойти просто в мэрию и убить мэра в одиночку. Для этого нужно быть как минимум гангстером, ну, на этом сервере, на котором я играл, и иметь главу гангстеров, который может объявить войну полиции и мэрии, и мэру вообще, и свергнуть власть. А только потом ты что-то можешь попытаться сделать. Но только не один. А, стоп, а ты мне причину объясни убийство мэра? Притом он просто открыл палочкой и, и просто я закон. Какая самооборон-то забежал Артур, при мне его просто разберите. так расстрелял, идиот. Артур, боже, разберись, а то... Меня так уже четвертый раз убивают. Одного админа никого нет. Каких беретов? Ты его забежал, просто убил. Вот один мамкин долбоёб уже без спроса решил просто зайти, расстрелять мэра. Ну, даже не то, чтобы там он в команде с кем-то был. Просто, без причины, забежал, взломал, расстрелял. Свое он уже получил. Ладно, в карцер рванули, братан. О, стрельба в общественном месте. А вдруг его кто-то с крыши или балкончиков спалить мог? А потом доложить ментам. Об этом он явно не подумал. Но это еще не все. Че ты стреляешь-то, придурок? Ты, блядь, на детской площадке стреляешь. Изначально я реально хотел ему отдать сумму какую-то там денег, пусть даже 20 тысяч, что лишь бы просто отстал от меня этот дурачок побежал дальше по своим делам, но после того, как я начал уже прописывать сумму, чтобы дропнуть ее ему, он начал стрелять и за это он получает неизбежный джайл, потому что если же вы грабите кого-то, ребят, на будущее, вы, когда вам дают деньги, просто следите за тем, ну, чтобы он просто оружие не достался. достанет оружие, его нарушение будет это фиррп, о котором мы поговорим чуть позже. А так, если вам отдают деньги, вы, ну, сути не должны его сливать он себе за деньги жизнь сохранил п.р.п. а этому да видео уже ничего не поможет О, ладно хорошо так ну иди этот даун а, развлекается и так теперь объясни мне почему ты меня убил ты меня не ограбил ты меня убил взял идиот когда грабят не убивают а грабят беру деньги уходит Естественно, тебе никто не запрещает грабить. Ты когда грабишь, ты зачем убиваешь, когда тебе деньги уже дают. Рапорт? О, спасибо. Рапорт будешь писать? Короче, сиди, читай правила, а потом иди грабь кого хочешь. Кроме полицейских, конечно же. Ну что, ребятки, начинаем собирать новый урожай. Погодь, я не понял, подожди, 105 сек, подожди, подожди, братан. Я не понял, он что, ливнул, что ли, этот дебил? Как оказалось, он и правда ливнул с жайла, что является очень жестким нарушением на большинстве серверов DarkRP, и по правилам разных серверов, баном карается вот нескольких часов вплоть до перманента. Ни в коем случае не ливайте, если вас заджалили. И этот дован, кажется, как-то там был подписан. Клон Тропер. А, ну, ладно, ладно, окей. Сиди ты в джале 400 секунд. Там пойди чаю себе завари. Зачем ты себе усложняешься? Ну, ты вместо этого будешь сидеть теперь в бане два дня. Вот зачем? Ну, я не понимаю таких действий. <связать> О, админ ТП. Туру ту туру -ту -ту, ту. ту. Короче, ТП говоря. Блядь, ну и ники, конечно. Так, и шо? А что что а? что что это? Думаю, это правило даже в объяснении не нуждается. Сиди в жале читай правила, для чего вообще нужна функция ареста. А сейчас ты делаешь, что ли? здесь камера? я я что ли? Я... Похоролю... Да я за камерой, алоэ! Иди отсюда с этой камерой. я тебе лицо отписываю. О, Валя, ты картавишь! Пьяна. Скажи рыба! Скажи рыба, скажи рыба! Я тебя щас убью. Чтай, раз, Вы, знаешь, у тебя плохое знание алфавития в слове Я тебя бью, и а есть буква р. р. Я попросила тебя сказать отсюда. рыбу. Иди, ну, иди отсюда! Ну иди отсюда! Ты картавишь! Это же смешно! рп это правило страха, которое запрещает действовать на серверах даркрп так, как вы бы не стали делать в реальной жизни. Вот в этой ситуации явный пример, человеку угрожают оружием уже не один раз и даже задолбался пересчитывать сколько раз ему приставили ствол к башке, а он зато делает ему замечание насчет дикции и картавости. По хорошему он должен был молча развернуться и убежать, а потом может быть там ментам пожаловаться или еще что-то такое. Но нет, он выбрал неудачный способ троллинга, за что в принципе и поплатился. А это что, на РП? Здорово, ты жалобу подавал. Да, да, смотри, короче, ты типа с красной дубинкой, я к нему подхожу, вообще ничего не делаю. Он типа берет, замачивается на месте красной дубинкой, начинает по нему стрелять, типа, я думал, что он меня арестовать хотел. И он просто бежит на меня с когда я достал дуэрл, и просто нагло, когда у меня договор, просто берет меня вот так вот, бежит, мансует, арестовывает. А, ну феро-РП, это феро-РП вообще. А, понял, понял, понял. Пять сек, типа... Куда, куда пошел, мужчина, молодой человек, постойте. На тебя жалоба, ты не соблюдаешь фиррп тем более побежал с тубинкой ареста на человека, у которого на тебя направил оружие. У тебя есть там дискорде не знаю, скинь, я тебе демку чудесную. Не, я не сижу в дискорде. А вот мой мир, знаешь, программка от Mailro, я там сижу. Не, че ты ржешь серьезно? Ты что против моего мира имеешь? Нет, у тебя даже поканецу. Нет, я только в моем мире сижу. Ну, максимум ICQ. Там уже как бы все через общаются. Вот, например, будет проверка? А со мной специально <служивает> через мой мир связываются. В <связано> <связано> <связано> логах я посмотрел. А, факт ареста от тебя есть, поэтому садишься в джайл. Короче, я ему даю 600 секунд, поскольку он нарушил два правила. Fear, pay, free, арест. <связано> До свидания, мужчина. Так, а жалобу ну, мы вау, эту можем закрыть спокойно. Все отлично. Я не понял. В смысле на единичку оценил. Слышь, я не понял, пиздюк. Тебе что не нравится в моей работе? Я его посадил за нарушение. Ты какого хуя мне одну звезду поставил? Ты что, охуел, что ли? Я думаю, типа ты просто взял, что я люблю с разборок и просто взял и закрыл Я сейчас админа главного в мой мир позову, мы тебя порешаем, понял? Ты любишь водные процедуры? Ты водные процедуры любишь? Очень люблю, очень. Но теперь ты их возненавидишь. Money, money, money, Будет он знать, блядь, как мне одну звезду ставить. Ты смотри, сука, а. Помните те пафосные речи, которые я говорил в конце каждого из роликов первого сезона? Сегодня обойдемся без них. Я уже начну собирать материал на новый ролик, а конкретнее на новый выпуск админ Арбуза. Скажу сразу то, что вы не видели такого еще ни у одного из ютуберов по моду. Ну а пока вы не закрыли этот ролик, давайте как старые добрые наберем тысячу лайков под этим видео. Всем пока!